И всем привет! С вами Макс Риск. Новая акция элита Вербовка. Э, то есть мы играем игру Age of Aris. Эпоха обезьян. Среди сколько дают 25 ИКС. Если хотите, то конечно покупайте верно 1200 тысяч чего-то времени вроде бы. Акция пропадет через один-два часа, один час и 33 один день часа. Э, это наверное по китайскому китаймера больше времени или это просто так вот сказано это в общем сейчас я расскажу как я же прокачался мы играем за черную орду что-то я новое узнал что-то я новое узнал так это черная орда запомните почему потому что герой а орда нажимаете все одноглазый эрик я его выбрал все я глаза эрик вот так вот я за черного играю я расскажу, где находятся остальные, где вам нужно опасаться. Тут одни который собирает меня. дайте эти, знаете, друзья, они вообще ничего не делают не Потому что мы, мы черная орда. У меня 70 силы, а у нее 300 тысяч. Так, у тебя сколько? 86 тысяч. норму норму. Так, в общем-то. Там что такое? Красный, красный горит Так, ааа, обезьяна большие. Хорошо. Орду убираем Теперь это орда черная. Камень я тоже черный. Вроде бы исследованию не, не хочу. Орда альянс орда орда Давайте. Так, орды у нас столько. Просто вот столько. Где они находятся? Так, это у нас желтый ордам, синий ордам, желтая-желто-красно-красная, черно-черный, э, черный еще. Зеленый, зеленый. Мы воюем зелеными. Очень жесткая битва. То есть нужно объединяться. Против зеленых. Цель, конечно, ракета. Это нереально сложная битва. Если хотите со мной сыграть, то заходите в эту игрушку э, какой у нас тут код давайте даже покажу ну почему бы нет э, значит в каком я же локации э, Борон, бор просто бор на русском бор я уже переводить, переводил значит вот он 20, 11, 20. там 20 21 потому что я уже тут вот значит так так так давай тогда уже начнем в общем, смотрим, тут уже зелено отображается. Давай посмотрим, что там внутри есть. Блин, как-то рамковатая музыка, да? Чувствую, чувствую. -мо, кого я тут вижу, давай посмотрим. Какие территории вижу. Так, орда убираем теперь. Убираем, убираем. Ну, -мо, они прям тут стоят с интриком. Тут можно разведку включить и войну уступить. Куда? Стоп, куда идешь о, сок тут орд. Все, все, все. Я понял, понял. Больше так не буду делать. е это реально война будет скоро. С зелеными. Так что, опа, го, готовимся. Давайте. Э -э, если ходить за нами, то приходите за черную орду, чем за пражескую. Но ну, я такую и выбрал. Потом можно выбрать другую орду, конечно. Потом, если с вами вторую орду выберем. Потом, если никнейм. Только нужно к никнейм реально, а то есть скажут, что, блин, это а не стоит, макс риск риском. Я его хотел изменить, но сейчас мне написал один разработчик, чтобы, э, типа, вот благодарить <laughs> за что мы снимаем. Это очень хорошо. Ну, еще говорю, конечно, типа, того пиар. Они просто снимают. Не, ну, пиар, в общем. А это очень хорошо. Так, значит, тут у нас захват. Захват. Владелец. Ле какой-то легендарным зеленым обществом а эти бомбочки такие зеленые точно я и конечно не в курсе у нас другая другой герой но он что-то вот так вот так я время затянул вам да Сорянечки, так так так так, -так, -так. Давай качнем. защиту я хочу на данном именно в цель попасть давай есть вот это меня главное 3000 вообще шикос зачем сейчас покажу магазин заходим три тысячи ну ну ну смотрите а ого -мо, -мо о вот хоть баночка хватит на баночку мне так на хватает ресурсов так что вот так вот да нужно еще рекламировать игру говорят окей есть такое дело значит топ 10 игр или топ 5 игр и все они про эту игру а как он такой попробовать можно не, на этом канале так что попробуем так значит так так так исследование есть тик тик тик в общем вот так вот о блин а давайте прямо это название название ролика прям это сделаем в общем там это топ 5 игр не хай будет вот так вот как прокачаться в общем там, да. это как-то поздновато говорю этом ну все, вроде бы не ракет. Тут у нас есть так перейти уничтожить там некоторых мунтантов. Ну чего ж так долго купитесь? Ладно, ладно. Не буду мешать. Так, так, так, создать арту. Проще простого, отлично. Проще простого. Ха. Посмотрим бой Давайте. Так, они прямо стоя идут. Значит, вау класс, классно, так, классно, так убивают, и не буду мешать, чтобы посмотреть, я уже экспериментировал. Все нормально. Так, так, они прям двоих могут вырубать. Классно, классно. Тут у нас еще есть орда. У нас тут хорошие ресурсы. И тем более тут все добрые как-то. Пока что. потом уже будут займы, да? Не, ну возможно могут не кинуть из орды. Но это невозможно. Мы уже стать только новый аккаунт они верят только в силу и мы им не дадим да как называется наследство человечества сокровища и слава только для сильнейших вождь орды вождь орды а где его у него найти вау он вождь классно классно живется ему. Так, так, так давай тогда еще квест выполняем Найдем. Это, кстати, очень главное. Квесты выполнять вообще главное. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Дальше я буду сам. Потом сделан топ-5 игр. И все игры будут в Age of Aris. Кто этой игры. Всем пока.